Эту песню я посвятил ветеранам всех войн, от молодого ветерана Чеченской войны до святого ветерана Великой Отечественной войны. Все эти люди с честью защищали свое родное отечество, свои дома. И все они достойны, достойны хорошей, нормальной жизни и Славы в нашем, нашем обществе. Сошел седой солдат в автобус, а на груди его сияли ордена. Он предъявил свои права на льготы И те права дала ему страна Кондуктор процедил сквозь зубы кто ты Что мне твоя бесплатная война Оплата за проезд здесь стоит рубль вот это настоящая цена! Так оценил кондуктор ветерана Но тот ему про цены рассказал Цена войны – могилы ветеранов Истерзанные души матерей Цена войны – протезы ветеранов Кровавые бинты госпиталей Войны, твое благополучие Уверенно то тот воин говорил И все мои страдания и увечья За все это я кровью заплатил А вот твоя цена Достал боец монету Ты прав, кондуктор, это настоящая цена Возьми ее, ты заслужил вот это Не уважая боевые ордена Цена таким, как ты, простая Как говорят в народе, крошь цена Цена войны, могилы ветеранов Истерзанные души матерей Цена войны, протезы ветеранов Кровавые бинты госпиталей Цена войны, твое благополучие. Все мои страдания и увечья За все это я кровью заплатил Войны, Могилы ветеранов, Истерзанные души матерей, цена войны, протезы ветеранов, кровавые бинты госпиталей, цена войны, Твое благополучие. Уверенно, тот воин говорил, и все мои страдания и увечья.